Постепенно, постепенно, чтобы у меня никак не птичка прилетала, а не, не пролетала и не прилетала. Чтобы я говорила все размеренно, умеренно, долго. Хорошо, давайте. Загадывайте какой-то свой вариант, потому что мы будем смотреть на именно план действий в ближайшее время на вас. Именно мы загадываем тут мужчин. Мужчина, ну загадывайте на самого себя. <с: <с: <с: загадывайте на самого себя. Поэтому погнали. Если что, ставьте на паузу, скушайте твиксы и погнали. А может что-нибудь пройдите, просто сладенькое. Поэтому планы и действия в ближайшее время на вас. Я кого-то, наверное, своим, типа, скушайте твиксы, наверное, я... Рекламу дай <смех> Что-то мне за это как-то Ну не приходит, ну хотя бы Твикс прислали бы за рекламу то Ладно, шучу Планы и действия. Здравствуйте, кто загадал зеленый зеленый зеленую свечку Зеленую мужчину, либо просто на мужчину Который по этому варианту Планы и действия в ближайшее время на вас План Действия Действия две. Не хотела две, хотела одно, ну ладно. Дорогие мои, будет ли действовать, а может мы тоже посмотрим. Ну, то есть, вообще действие-то сделается. Ладненько, королева динарьев, десятка и рыцарь, чушь. Девятка, колесница. Нет, прям здесь как-то все стабильненько, прям прикольненько. Выполнять свои обещания люди здесь готовы. И выполнять то, что они вам... А пятерочка. Двойка чаш, тройка жезлов выполнят. Да, если какие-то обещания, какие-то хотелки, что-то он должен, обязан, человек здесь выполнит, сразу говорю, потому что здесь у нас королевый динар, девятка, динар в колеснице. Здесь, в принципе, одарит какими-то действиями, возможно, какой-то подарок, презент, что-то привести, приехать, примчаться, если чем-то тут кому-то что-то, обязанность есть, потому что здесь могут, может быть, пахнут пахнуть какой-то обязанностью. То есть человек, возможно, как-то вас обеспечит, возможно, в какую-то поездку, либо что-то для вас сделать, что обещал, даже если настроение не ахтит, дорогие мои. То есть здесь бы я бы сказала планомерное выполнение своих обязанностей, обязательств касаемо денежно-финансовых отношений между вами, либо то, что человек вам обещал дать. А может, повышение, прикинь, вот дал повышение. И все. А а обязательно. Да, дорогие мои, не наседайте. Если кто-то будет что-то наседать, кто-то что-то говорить... Здесь не стоит на кому-то наседать, то есть чтобы действия совершились в вашу сторону. Здесь немножечко человек, если вы будете как-то наседать, переспрашивать, человек может как-то слиться с какой-то историей, либо с какого-то действия по отношению к вам. То есть здесь... Найдите силы себе пережить какой-то, возможно, момент, конфликт, либо конфликт интересов. Здесь именно внутренняя ваша сила очень сильно будет значить в этой ситуации. Вам здесь не стоит как-то действовать. Ну, карта здесь очень сильно как-то... Я просто совет спросила, ну, мало ли, потому что вдруг у здесь есть такой момент, что восьмерка, луна есть какие-то сомнения, есть какие-то нехочухи, которые не хотят действовать как-то, либо что-то делать здесь, бесполезно наседать на мужчину, человеку также, да. И найдите в себе очень много внутренних сил для переживания вот этого момента, пожалуйста. И если у вас есть какие-то заблуждения, пожалуйста, вот здесь... Как бы здесь больше понаблюдайте за ситуацией, нежели даже вводиться в заблуждение, либо как-то мечтать о какой-либо ситуации, дорогие мои. Здесь немножечко надо подождать, немножечко надо адекватно посмотреть, возможно, на свои какие-то хотелки по отношению к мужчине, на мужчину, на его какие-то возможности. Также, возможно, с кем-то надо посмотреть, а не заблуждается кто-то в отношении какого-то молодого человека. То здесь немножечко вам не стоит наседать на молодого человека, чтобы он какие-то действия, какие-то планы совершал. Немножечко здесь надо просто понаблюдать. Я бы сказала, повешенный двух мечей: понаблюдайте за тем, как разворачиваются данные ситуации относительно этого молодого человека и вас. Поэтому вмешиваться вам категорически нежелательно в некоторых здесь моментах. Потому что, в принципе, по плану и по действиям человек выполнит того то, что обещал либо то, что хотел для вас сделать, либо какой-то подарок, возможно, какое-то время, возможно, кого-то что-то встретить, а возможно, кого-то проводить, либо кого-то одарить какими-то денежно-финансовыми задачами, либо кого-то снабдить деньгами в, в каком-то направлении вашей жизни. Возможно, на кого-то также. Поэтому, дорогие, здесь планы нормальные. Возможно, также, если, если на начало отношений, то здесь также, э, сва, если, если начало вдруг отношений, здесь, соответственно, мужчина заинтересован для того, чтобы продолжать отношения. Все-таки по плану у нас девятка динариев, колесница королева динариев, поэтому человеку важно необходимо возможно у человека мог, может присутствовать комплекс мамы человек любит заботиться возможно ему нужна нужна о а кому то заботиться ну, возможно какой-то такой момент то есть не не именно сам сама женщина тут говорит о заботе немножко я бы сказала здесь Именно забота и проявлять какую-то заботу именно по отношению к вам. Я бы здесь не… Сигнификатор не ваш бы, я бы сказала, а скорее всего, как человек относится к вам и какие планы все таки снабжать. Возможно, даже кому-то доверять. Поэтому, дорогие мои, планы тут нормальные, планы тут действительные. И, возможно, также каких-то встреч, свиданий человек вас где-то встретит, также, я бы сказала, здесь может очень сильно присутствовать. В любых немножечко, я бы сказала, даже какие бы ни были отношения. Здесь планы и действия будут, и, соответственно, они здесь адекватны. Я бы сказала, по существу и адекватные. То есть человек вас не говорит то, что не может выполнить. Это я прям сразу говорю, сразу это видно. То есть, если что-то тут как-то идет не так, и этот человек вам говорит, то на самом деле человек, правда, что-то не может. И человеку самому от этого не особо приятно. То есть, если этот человек вам что-то обещал, и человек это не выполнил, человеку это также ввергает некоторые ступы некоторую неприятность. Поэтому ну, здесь больше я бы сказала... Об этом идет у нас речь. Соответственно, сигнификатор. Сигнификатор у нас, а можно сигнификатор, можно. Что за человек здесь, что за мужчина. Десятка чаш. Ой, десятка чаш. Паржезов. Дайте-ка подумать. У человека, у человека может быть, кстати, семейный, у человека вопрос, конечно, интересный насчет детей. У человека могут быть дети, но а здесь могут в принципе не быть. То тогда человек больше такого человек больше семейного склада ума. Он ценит свою семью, он любит, он ее обожает, он ее защищает. Здесь есть, я бы не сказала, что какие-то жесткие условия. У человека есть больше приоритеты в жизни, и они, по его словам, очень сильно правильные. То есть человек по-своему -по -по ведет правильный образ жизни. То есть, если у кого вне закона, это, наверное, не про вас. Поэтому вот насчет детей я не могу сказать, что у всех есть дети, здесь большинство у мужчин могут иметься дети, они могут быть сами как дети, кстати, в принципе и по сути. Они спокойны, у них большое терпение, и чувство ответственности, справедливости у них присутствует. Я бы сказала, здесь может идти речь о некоторых зрелых личностях, но при этом не без азара, не без какого-либо азарства. Вот здесь я бы сказала так. То есть, я не говорю, что в возрасте, не в возрасте, здесь, здесь соответственно, я бы сказала, больше зрелость. Чем, нежели какая-то инфантильность. Инфантильность присутствует в этих людях, но здесь зрелость, спокойствие, здесь есть чувство собственного значимости то есть человек всегда значим для себя. Он тверд в своих словах, тверд в своих убеждениях, он терпелив очень сильно. Я не думаю, что этого человека можно просто так вывести на какие-то эмоции. Но человек очень сильно теплый, добр, теплый, добрый и. Более-менее дружелюбный. Я бы сказала, немножко более-менее. По такому сочетанию. Но дружелюбный точно тогда для своих. Вот. Ну, какой-то он прям сильно, прям правильный. По правилам жизни живет. Поэтому вот. Ну, здесь может какая-то история может выползти из семьи. Но семейные ценности человеку очень сильно важны и нужны. То есть я прям сразу говорю. Поэтому... Вот, короче, как-то так, давайте, в принципе, мы поняли. Спонсоры могут, кстати, задавать дополнительные вопросы, если что, заходите там, на стримы следующих видео. Мы это все все равно записываем, можно дополнительный вопрос, но именно имеют такую привилегию спонсоры. Ну, по раскладу еще дополнительно, то есть, поэтому вот, да, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал? Светлый вариант. Планы действия в ближайшее время на вас. Планы и действия в ближайшее время на вас у светлых мужчин. Планы и действия. Здесь больше спокойствия, чем нежели чего-то другого. Семерка чаш, тройка динарий. это интересно. Сем... Обожаю в планах семерку чаш. Давайте, давайте. Ну, ну, ну, ну, ну, да. Так, ладно, тройка динариев четверка мечей по но здесь скорее давайте так, здесь человек выберет долгую дружбу, долгое общение и будет что-то делать очень сильно долго. Он не будет здесь спешить, я сразу говорю по действию, он будет, возможно, здесь вкушать какие-то вещи, если человеку вы очень сильно симпатичны. Давайте так, здесь человек любит вкушать именно... И не спешить, и не торопиться. Хотя планы здесь даже могут быть и наполеонские. Могут быть... Давайте дополним насчет планов. Ну, правда, здесь может человек именно подолгу встречаться, подолгу общаться, но при этом как-то не соглашаться на что-то еще. Вкушает. Вкушает. Человек это нравится. Человек мечтательный. Человек очень сильно хорошее воображение, я бы сказала здесь. По такому сочетанию человек знает, что он хочет. Ладно, семерка чаш, чаш, рыцарь мечей. Да. Император. Но здесь, соответственно, планы на вас присутствуют. Да. Планы на вас присутствуют. Раз, э, хотелось бы сказать, у этого человека есть определенный подход к женщинам, либо к вещам. То есть, еще раз говорю, не здесь спешить вообще не будет. То есть даже какие-то на вас планы, допустим, сверх сверхмеры я почему здесь не говорю о планах, потому что по семерке мечей, по рыцарю мечей, это немножко не о планах, это больше о мечтах, и о хотениях, и о желаниях. То есть его планы, это его какое-то какое хотение по отношению к вам. Я бы здесь больше бы сказала, именно план, он не руководствуется здесь больше какими-то чувствами, но он строит планы из вашего с ним взаимодействия, из вашего с ним каких-либо действий. То есть человек по шестерке чаш, он... Я не могу здесь сказать, что здесь планы на вас огромные, там вас снабжать, либо что-то еще, как, допустим, у первого. Здесь немножко иначе. Здесь он планы делает из того, как вы с ним взаимодействуете, из того, как вы его принимаете и как вы его поддерживаете. Здесь именно из взаимодействия. Поэтому я не могу сказать там по семерке мечей, что планы грандиозны. Меня немножко смущает по рыцарю мечей здесь просто. Дайте еще. Да, Да, дорогие мои Поэтому вот здесь я не могу сказать Насколько именно Глубоко и далеко планы Потому что у всех тут Ситуация разная И он будет именно планы строить Из своих хотелок По отношению к вам Из своих желаний Но могу сказать с уверенностью Об этом он скажет Я прям сразу говорю Здесь человек скажет, что он от вас хочет как он от вас хочет и почему и в какой срок. То есть здесь нету запудривания мозгов у человека. Здесь просто, здесь просто как-то оттягивание каких-либо встреч, свиданий, каких-то действий, потому что ему нравится. Допустим, если у вас начало отношений. Но а, здесь план, давайте так, если у вас вы, допустим, в долгосрочных каких-то отношениях, то его хотение, его желание по отношению к вам, либо в отношениях с вами что-либо сделать, вот его некий план. Но об этом человек вам обязательно как-то сообщил, либо уже сказал, потому что я не думаю, что у человека прям большое... Воздержание по этому поводу. семерка чаши, рыцарь мечей. Он ну, не то, что обязан, должен. Вы, возможно, знаете какие-то его планы, его действия, но хотите, возможно, узнать, станет ли он делать, либо будет ли. Здесь вот больше вопрос актуален именно в таком контексте. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы сказала, именно план — это его желание, его хотение, но он будет строить из того, как вы с ним взаимодействуете, как вы с ним общаетесь, возможно, с его детьми, либо как вы его вообще воспринимаете как мужчину. То есть здесь по существу, и, соответственно, человек уже сказал вам о своих планах и по отношению к вам. Если не сказал, и если мутная лошадка, здесь больше тогда не этот вариант, посмотрите какие-то другие. Соответственно, если в браке, то просто посмотрите на его желание, на то, что он бы хотел бы совершить, допустим, в ну, ближайшие лет 5-6, что бы он хотел бы сделать, вот это и есть его некий план. Включаетесь вы в него, это, соответственно, я думаю, что по, по плану понятно, где вы там включаетесь, а где вы отключаетесь. Поэтому, дорогие мои, но здесь я бы сказала больше так, потому что здесь есть какой-то некий император, воздержание, жрица, что говорит больше о... Я хочу, я решил, значит, так оно и будет. Вот о чем примерно это говорится. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. В действиях Тройка динариев, Паш Чаш, Рыцарь Денариев, Четверка Мечей. Я и сказала, то есть здесь будет, возможно, некоторое общение, возможно, какие-то вещи, которые человек вам скажет. Будет какое-то взаимодействие, общение, возможно, у кого-то встречи. Также, также человек, возможно, вас как-то ну, сейчас... Да, возможно, вас может поддержать в каком-то вопросе, либо, да, либо в каком-то вопросе помочь. То есть, возможно, чем-то подскажет он, на что-то направит вас. То есть, я прям сразу говорю, да, но здесь прям здесь прям, в принципе, все мирно, гладко, но человек будет, если, если начало оттягивать, предлагать что-то, предлагать что-то, но если только, если только он в этом во всем уверен. И к этому подходит какой-то конец. Поэтому здесь, в принципе, человек решительный. Он человек знающий. Но он решает только, когда, когда это надо. Понимаем? Поймите, пожалуйста, правильно. Поэтому, э, да. Настроение на данный момент у мужчин. Давайте посмотрим на его настроение на данный момент. Но здесь действия в вашу сторону будут. Но хотя бы то, что он решил, и то, что он задумал, он об этом все равно скажет даже здесь в любом случае. Возможно, у кого-то какая-то здесь передышка, либо отдых, либо какая-то ситуация, которая м -м, нужно как-то переждать, либо как-то отдохнуть, либо как-то перевести дух. У кого-то такое может быть, кстати. Ладненько, но здесь Паш, Рыцарь, Мира, Звезда, будет как-то действовать, да, соответственно, если, если с вами встречаться, то с вами встречаться, если с вами общаться, то общаться дальше будете, да, возможно, после какой-то некой передышки тоже могу сказать, но здесь, пожалуйста, посмотрите именно планы. Чтобы точно определить, ваше не ваше Посмотрим настроение у мужчины Настроение, какое настроение сейчас у мужчины? Четверка чаш Немножечко девятка чаш Немножечко и двойка чаш а. Здесь происходит какое-то осознание Чего-то за законченного и чего-то неприятного Дорогие мои, здесь немножечко, возможно, какая-то переоценка ценности, возможно, какая-то информация, которая поступила для человека, и с которой он должен как-то мириться. Вот здесь именно какое-то такое настроение. Он может быть дружелюбным, но в душе немножечко как-то пессимистичным. Да, он может как-то говорить какие-то вещи, но здесь немножечко... Возможно, с ним что-то случилось, либо он осознает, что э, что-то случилось из его страхов. То есть что, он, возможно, столкнулся с каким-то страхом своим. Он может как-то впасть в депрессию только потому, что что-то произошло в его жизни, что привело его немножко в положение не очень хорошее в жизни. То есть где-то он, возможно, в чем-то проиграл, либо где-то облысил э, в, в его жизни Поэтому, дорогие мои Здесь настроение более депрессивное Но оно дружелюбное Ничем особо как бы не отличается Но здесь привкус какого-то Блин Присутствует по картам Поэтому, дорогие мои Как-то так То есть, возможно, какие-то его терзания и переживания Вы можете наблюдать э, Именно в диалогах Я бы сказала так Поэтому э, вот так да, и здесь, да, да, я могу согласиться именно с лисичкой, да, здесь может именно такое происходить. Где-то, да, поэтому о, не, не, не очень настроение у молодого человека, поэтому вариант очень как-то сильно буязненный. Боязненно Буя, мне о, о этом настроении, ну ладно, поэтому погнали, наверное, далее. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Планы действий в ближайшее время на вас. Планы действий в ближайшее время на вас. Кто загадал на темного ну, Планы действий. Да, да да да и действия. Вот, да И да, да, да. это, это это, Давайте в вот Так, тройка мечей. Вот это-вот это, вот это, вот. Кто там с какого варианта пришел? Вот здесь вы. Вот здесь ваш вариант. Так, тройка мечей. Тройка мечей. Ой, печалька, печалька, человек что-то будет для себя как-то решать, а возможно просто сидеть немножечко на двух стульев, поэтому да, дорогие мои, а потому что ни попа не может приподняться от каких-то двух стульев. Здесь, дорогие мои, здесь какая-то может быть такая ситуация, что человека связала, сковала, человек не знает, человеку плохо, человеку неприятно. Человек не доверяет. Возможно, какая-то неприятная ситуация. Здесь плана как такового нету, но просто... Ну, давайте ну, еще глянем. Да. Здесь действовать, здесь в планах выйти, выйти из-за каких-то пределов, выйти из какого-то попечения, выйти из двойственной какой-то ситуации в жизни, выйти из зависимости и тому подобное. Это, кстати, может относиться, если вы на человека, к человеку не имеете никаких отношений. Тоже, потому что здесь именно человек больше будет справляться со своими ситуациями, то, чего его беспокоит, и что ему не нравится, потому что здесь она какая-то двойственная. И там, и там, и ему где-то не нравится. И там нехорошо, и тут нехорошо. Что-то меня сковывает, и мне надо с этим делать. Вот его план. Не могу сказать, что здесь можете присутствовать вы, но я это не исключаю, девчонки. Я, правда, это не исключаю. Давайте отшельник действует, Отшельничек. рецептинарий. Звезда, колесо судьбы. Бух, бух, бух. Четверка жезлов. Ой, а кто-то его будет тянуть. Кто-то его будет тянуть отсюда. От отшельника. От отшельника будет женщина здесь вытягивать. Дорогие мои, я вижу ваши действия по отношению больше к этому молодому человеку, чем его к вам. Ну ладно, не суть. Давайте. Так, действия по отношению к вам. Дорогие мои, вот здесь также я бы хотела сказать, человек может как-то также отстраненно себя вести, либо вести, по вашему мнению, немножечко медленную какую-то игру, но какую-то свою, одинокую песнь и тому подобное. Здесь ваше какое-то вмешательство в действие больше происходит, либо какой-то некой дамы, которая возможно составляет ему семейную жизнь либо пару поэтому дорогие мои здесь да здесь я здесь кому-то себя надо из девчонок кому-то себя надо взять немножечко в ручки. Прям сильно-сильно в ручки. Сильно-сильно. Я просто посмотрела в совете, сейчас скажу. В совете некоторым дамам здесь надо взять себя в руки, взять себе форму, может привести себе форму и привести себя в руки. Поэтому вот здесь я бы сказала больше так. Да, пожалуйста, не отчаивайтесь, если какое-то отчаяние, выходите из какого-то отчаяния, заточения, за, э, либо какого-то непонятной ситуации, которая, в принципе, вас как-то удерживает. Больше, конечно, распорягайтесь в этом, в этом каком-то, в этой ситуации, больше своими мыслями и действиями. Распорягайтесь и, пожалуйста, следите за своими словами то что вы говорите но кому-то надо взять очень себя в ручки поэтому в принципе давайте действие еще раз подытожим действие здесь правда человечек будет идти по своему какому-то пути, будет решать вот, это, вот эти задачи, эти проблемы. Но сразу говорю, у него получится, это все будет медленно происходить. Дотерпите, не дотерпите, это, конечно, очень сильно большой вопрос. Потому что если вы хотите, то можете дотерпеть как-то его присутствие, его приход и тому подобное. Если вы, вы этого хотите. Но здесь я вижу мешание некоторых женщин в его действия по отношению либо к вам, если вы какой-то левый человек и не составляете ему пару, либо к этой, к, этой, к этой женщине. Поэтому, дорогие мои, здесь могут очень сильно вмешиваться какие-то лица в действия по отношению к вам. Но здесь будет очень происходить медленно. Вплоть до... А что с чем закончит человек? Король Жезлов, Королева Чаши, Туз Динариев. Есть какая-то определенная, что ли, ситуация? А здесь бесполезно также что-либо влиять на человека, как-то вмешиваться и тому подобное Человек у вас будет заканчивать с той ситуацией, которая ему не нравится И, в той и с той ситуацией, которая он приоритетов, либо какого-то дальнейшего не видит Человек будет настаивать на своем, человек будет действия делать, те, которые будут и делал, дорогие мои. Поэтому вот здесь я бы сказала так. Если, на, если медленно вам не отвечать, то также и будет делать по, по отношению к вам. Если будет выбирать какого-то другого человека, а не вас, то также будет делать выбирать какого-то человека и не вас. Потому что здесь у кого-то может человек даже на, на пути по отношению к вам в действиях может разворачиваться десятка мечей. Но кто-то либо не выдержит, либо не вытерпит того, что этот человек хоть что-то ко мне там сделает. А когда же он ко мне что, хоть что-то сделает? А пошла-ка я дальше. Потому что, дорогие мои, не все тут особо терпеливые дамы. Поэтому терпеть вам либо, либо не терпеть, это в зависимости от вас. Хотите вы этого молодого человека в себе, к себе и тому подобное, это тоже зависит от вас. Но человек будет действовать только исходя из своих мыслей, своих побуждений, достаточно медленно и к тому, чему он хочет. То, где он видит некий такой приоритет и тому подобное. Человеку не особо пугает трудности, я бы сказала. Не пугая трудности. А кто-то, трудности из мужчин здесь себе любитель находить их. Ну, то есть, здесь мужчина любит находить себе какие-то трудности, усложнять жизнь тем самым всем, а иногда и себе больше. Поэтому, дорогие мои, здесь больше исходя только из своих каких-то побуждений, из своей какой-то значимости в жизни из того, что надо сделать, что надо не сделать. Вписывайтесь в это вы. И каких у вас отношениях, я бы сказала, вот здесь, наверное, больше на это обратить надо внимание, вот. потому что человек, несмотря на что-либо, какие-либо изменения в жизни, будет действовать так, как он привык, так, как, он, как ему удобно и как, где он считает, что ему лучше. Поэтому вот, дорогие, восьмерка, шестерка, король мечей. Пожалуйста, возьмите себя в руки. Я бы не сказала там уходить какие-то иллюзии. Нет, здесь не об иллюзиях речь. Здесь больше адекватно оценивать обстановку, адекватно оценивать, кому повезло, кому нет. Адекватно оценивайте какие-то свои шансы, либо, либо перспективы с этим молодым человеком адекватнее. Если это ваш муж и никуда он не уйдет и вы привыкли, что он изменяет, то так и будет делать. Если вы привыкли, что он медленно-медленно все делает, но при этом как-то не боится ничего, то он так и будет делать, то здесь никуда я бы не сказала, чтобы куда-то убежал. Поэтому здесь вот как-то вот именно вот будет поступать, как ему удобно, как ему выгодно, как ему безопаснее. Поэтому, дорогие мои, да, здесь здесь больше какой-то такой так э -э да. давайте наверное дальше неоднозначно наверное у кого-то будет здесь ситуация возможно возможно вообще ситуации нету просто интересно в принципе тоже может об этом говориться Ладник. Надеюсь, что у вас все будет очень сильно здорово. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на красного мужчину? Планы и действия в ближайшее время на вас. Планы и действия в ближайшее время на вас. План. Давайте план. И действия в ближайшее время на вас. Да? Да? Так, а вот здесь как-то, как-то глухарем пахнет. Ну ладно, давайте. Может, буток стрелять, прикинь. Так, двойка, восьмерка мечей. Четверка, дьявол паш. Так, так, воздержание. Ну здесь. Так, примерно похожесть у нас на предыдущего молодого человека. Здесь вот планы действия одним словом, на что он вообще способен. На то, то и будет действовать. Если он воспринимает жизнь очень сильно несерьезно, то так и будет действовать несерьезно. Если будет тут человек. Ну, здесь от человека, конечно, зависит. Потому что я бы сказала, что у человека. Спасибо, что подписались. Давайте дальше. Я бы сказала, что просто у человека есть. Дополню. Да, у человека есть приоритеты в жизни. Входите в этот приоритет вы, вот это большой вопрос. Человек, кстати... Дорогие мои, если этот человек привык с вами выходить на связи, то человек будет выходить на связи. Если человек здесь, в принципе, вас игнорирует, то он будет игнорировать, потому что он посчитал это нужным здесь немножечко больше двойственная какая-то ситуация, такая же двойственная трактовка. У кого-то здесь, мужч... кого здесь из мужчин будет ну, проучать вас. Кто-то, если тут Такие девушки есть, кого надо проучить, мужчина будет проучать. Ну, правда, здесь может такое быть. Возможно, специально делать что-то так, а не иначе. Здесь есть свои предрассудки, здесь есть какие-то свои фантазии, здесь есть какая-то своя некоторая потребность. По жизни человек хочет быть всегда и какой-то иметь главенствующую речь, чтобы ему восторгались и восхищались, На меньше он как-то не согласен. Он будет просто... Вот здесь вот именно планы, здесь больше что-то попробовать в отношениях с вами. Возможно, не сразу начинать отношения. Возможно, просто присмотреться к вам. Может здесь проигрываться в планах, что связать ваши планы и свои. Да. Но в приоритет ставить свои больше у кого-то. Я прям сразу говорю. Себе в обиду не давать. То есть мужчина больше в планы спокойного характера и при этом что-то попробовать в отношениях с вами, либо в, отношения вас. в отношениях с вами, либо в отношениях вас что-то попробовать. Но что, то, что человек бы очень сильно бы хотелось. Дорогие мои, если, если у вас плохие, допустим, отношения, то человек может вас проучить либо не писать специально либо как-то стараться этого не делать либо вам сказать об этом что так а что не так поэтому прям это, это, это отдельная какая-то категория история второй момент человек вас может подтолкнуть натолкнуть на что-то вместе совместно на какие-то вещи да, возможно, какое-то, возможно, даже спонсирование, либо к чему-то идти. То есть здесь как подталкивание каким-то вас, подталкивание вас к каким-либо действиям. А, возможно, начи, нач, начнется это с с какого-то некого общения, ну а потом уже, ну, не то чтобы у кого-то, у кого-то разводить будет человек на полном серьезе, но я бы не сказала, что это касается всех. Но здесь может идти, как человек более к ва вас, склоняющий каким-то своим жизненным принципам. Человек у вас, об этом вам будет говорить, и это как-то ну, не то, что вдуплять, а вот рассказывать, показывать и тому подобное. Поэтому, вот, дорогие мои, возможно, также здесь получение от вас желаемых результатов для себя. Будь то сексуальное влечение, будь то деньги, будь то финансы, будь то эмоции. Но то, что необходимо, необходимо для человека. Если ему необходимо с вами общаться в горизонтальном положении, он вас будет к этому склонять. Если ему необходимо с вами общаться более целомудренно, давайте так, чтобы какие-то свои правила надежды желания чтобы мы достигали все вместе, то здесь так и будет поступать. То здесь я бы сказала больше посмотрите на что у вас человек склоняет, либо то, о чем он говорит. Вы больше ощутите Толко, чем даже здесь. Но именно я бы сказала, здесь какая то некая, некий намек на, на то, что человек от вас хочет. Вы можете понять по тому, чь, как он говорит, к чему вас склоняет, и как он рассуждает, и что по этому поводу на самом деле думает. То есть по, по справедливости именно какие-то его, возможно, предр предрассудки, предрасположения, потому что они здесь присутствуют. То есть посмотрите на... Просто на что склоняет человек, если не на что, то здесь, дорогие мои, склоняет, если вас за попу берет, то значит от вас попу хочет, <с> дорогие мои. То здесь вот какой-то такой момент, позыв, но его раскусить достаточно легко, еще раз говорю, о чем он говорит, к чему вас склоняет, к чему как-то говорит, что надо так, а не иначе, значит к этому и ведется. Просто так здесь тоже человек как-то особо фамильярничать не собирается. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь больше вот ориентируйтесь по каким-то таким ориентирам, И тогда поймете, что то с человек, какие действия он будет делать, и то, что он от вас хочет. Если он хочет какое-то спонсорство, соответственно, он будет толкать на это. Если хочет, допустим, с вами как-то горизонтально, то он будет толкать на это. Если он хочет с вами построить что-то вместе, то он будет толкать вас на это. Но здесь именно толчок, именно здесь что-то попробовать выполнить свои желания. Вот человек какой-то некий план. В отношениях с вами, вы как некое вспомогающее звено, либо как человек, который может это дать, он и это рассматривает. Я прям сразу говорю, он вас рассматривает как человека, который может дать, что он хочет. И что ему необходимо на данный этапе жизни. У вас двойка, Динария королева, динарий. поэтому вот короче как так. Дорогие мои, любимые, интересно, Когоч тут на что склоняет? Ладно, дорогие мои, спасибо вам за то, что досмотрели. Где второй стрим? Чё? К чему здесь склоняется? О чем здесь говорится? Ну, иногда вот я хотел бы, допустим, подарок. Ну, бывают же э, люди, которые вот как-то жужжат о том, чего они хотят, и то, чего вы дать сможете, а он как-то это дойти как-то не может, допустим. Либо без вашей помощи он дойти до, до чего-то не может. То, соответственно, здесь и такие планы будут такие же действия. То есть по итогу, потом. То есть все равно к этому к чему-то придет, к его каким-то реализациям, его желаниям, его мечтам. И он это будет защищать очень сильно рьяно э и, очень, и очень сильно, то есть какие-то свои желания. Он будет их выполнять в первую очередь, дорогие мои. Но если он хочет с вами встретиться, то значит хочет с вами встретиться и вправду, чтобы увидеть, чтобы посмотреть, оценить, а способны ли вы, а что с вами, а кто вы, а как вы вообще выглядите. Этот человек тоже будет, если в каком-то таком контексте здесь не будет идти речь. Возможно, человеку надо, чтобы вы его как-то, допустим, поддержали, либо что-либо сказали. В принципе, тоже, возможно, такой вариант, кстати, в конечном счете. Но сразу, сразу говорю, у него есть какая-то какая цель в жизни, и он к ней причем идет. Вот, поэтому здесь я бы сказала как-то. Так, поэтому спасибо, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на Бусти, там тоже очень много интересного, если вам немножечко хочется знать о Таро, немножечко больше. Поэтому желаю вам на Бусте в описании под видео. Поэтому желаю вам все самое наилучшего и пока-пока!